Добрый вечер! Сегодня мы покажем, как снимать переднюю мушку с винтовки HACSAN IT-4410. Для чего это делается? Ну, в принципе, для улучшения внешнего вида. Вот так винтовка выглядит с установленным модератором и мушкой, которая присутствует на штатном месте. Немножко выглядит. Загружена носовая часть у нас. То есть вот эта вещь не используется, потому что стоит оптический прицел. И здесь уже под прицелом задняя прицельная планка снята. Осталась у нас передняя мушка. Как она снимается? Сначала я думал, что нужно опускать в кипяток, почитав формы а, про аналогичные винтовки. 70, 80, 90, 125 отцаны. Здесь все оказалось проще. Отвинчивается либо модератор, либо заводской наконечник ствола. Тут вот стоит резиночка такая за резьбой. Она вот уже снята предварительно. Она снимается. Берется либо шестигранник на 3, по-моему, здесь либо вот такая звездочка в моем случае звездочка и вывинчивается вот этот вот стопорный винт вот так вот он вывинчивается после чего без всякого кипятка мушка у нас очень легко снимается после этого мы устанавливаем резиночку на место потом ее поставлю и накручиваем Наш вот так винтовка стала выглядеть со, снятым, со снятой мушкой. Вид стал более цельный. Поэтому не бойтесь этой процедуры. Мушка не повреждается. Видел я, как на 125-м 125 хасане ее срезали. Вот так вот ножом выдергивали. Либо просверливали насквозь дрелью отверстия, вставляли. Вот так вот отверткой сдергивали со ствола. Тут технология немножко, немножко другая. Здесь все снимается просто. На этом обзор заканчиваю. Спасибо.